Всем привет! Вот купил вот такой вот лазерный модуль с Aliexpress. То есть маленький, компактный, ну то есть во много раз компактнее, чем тот, на который я делал обзор. И то есть хочу его разобрать, показать, что там внутри. То есть проработал у меня что-то немного, то есть включил к нему блок питания и он почему-то проработал недолго. Вот он закрутился. Вот здесь. Кто видит, там ничего не горит. Дело в том, что он почему-то сразу просто погас и все, И больше ничего не стало. То есть даже не что там еле светить или не выжигать и там подобное. То есть просто погас. Драйвер работает, нажимаешь кнопку, остальное ничего не работает. То есть давай, но ничто нам не мешает, кроме того, как посмотреть, как он собран. теперь-то уже не жалка. Она дает. Название. Так, вот линзочка там такая стоит. Да, она не вкручена, это целиком, может так сказать, объектив такой. Зараза, катиться не, не подготовился, что ли? Ключи. Ключ не взял. Вот. Не все мне получается, быть. Так сказать. Побрано. <Слыш> то есть что-то, он не прочный, как говорится, как оказался. Я-то думаю, то что. Вроде такой магазин хороший, у которого я много раз что покупал на Алиэкспресс. Аполлазер, он специально специализируется этот магазин. Но почему-то, вот ну, тут, так сказать, в этом плане он, конечно, подвел что-то. То, То есть я просто, принципе, поставил и включил его, чтобы он проработал где-то час. То есть в постоянном режиме. Потому что мне это надо для моих экспериментов. Чтобы, как это, долгое время, на таки могла тебя работать. Ну, вот, в принципе, драйвер его. Так он с этой стороны выглядит. Сзади, конечно, ничего нету. Вентиляторик маленький. Так, насколько он вольт... 90 12 вольт он. Маленький, но на 12 вольт. Так, дальше там, конечно, идет сам модуль. Вот так он там внутри сделанный. И, конечно, тут уже, ну, уже анет. Наверное, просто маленькой тверкой обойдемся. куда то запотелся, нашел. Вот, вот, нашел на отвертку. и Сейчас мы его у вот -вот нас Да, еще если не показал. Диод там стоит 3,8 миллиметров, очень мелкая пиздюра. Ну и сейчас почему-то во многих ляпают таких. Якобы он 500 милливатт. Сейчас очень сомневаюсь, что он 500 мВт а нет, что легко вынулось я должен надеялся, что здесь капец будет нет, не капец вот она эта балдашка она алюминиевая и сейчас мы его расковыряем вот этот вот шлеп посмотрим, как он там хотя бы стоит то есть закручен он там нормально или все-таки прислон что хрен его просто так оттуда вынишь да походу это шляпа ну не имел в виду лазерный диод походу он туда впрессованный ну то есть все одноразовые. одноразовое я, я не знаете может быть, драйвер не подобрали к нему так. Либо действительно жопили Что, допустим, сейчас есть драйвера такие, где как раз берут маломощный диод, можно сказать, любой, любого цвета это самая, и в импульсном режиме, в пиковом, там, доли секунды, доли миллисекунды, он может работать, скажем так, ну, скажем так вот, вообще, если лазерный дед 250 мВ, да, его можно загорать до 500 То есть вот в таком в импульсном режиме он может выдавать большую мощность и не сгорать при этом. Да, может быть здесь, конечно, на основе этого сделали. Удивлять, конечно, то, что вот на драйверах стоят микросхему прям вот. То есть, фактически мини-компьютер, так сказать. Ну думаешь, ну зачем? Вроде бы это простой упрямить для постоянного тока что для работы лазерного диода то есть ну тут конечно ставят прям микросхемы, ну куда ни допустим, транзисторы или допустим другие какие-то ну то есть микросхемы для напряжения, так скажем тут ставят даже такие вот многолапчатые не спорю, может быть конечно микросхем как она и есть больше для блока питания, так сказать ну, так если она для блок питания, ее выходит охлаждать надо, потому что все что блок питания, в основном сайт, обычно надо охлаждать, ну, по крайней мере желательно бы. Поэтому вот этого, я, конечно, не пойму. может действительно это стало модным так, Чтобы прав, то есть ты его получила? Он поработал какое-то время и потом ему капец настал. Ну вот. Вот, в принципе, и все, что я хотел показать в этом ролике. Так что смотрите. Кому покупайте. Конечно, честно говоря, такую шляпу не советую. Покупайте лучше с одним блок питанием. Они, по крайней мере, попроще. Ну, по крайней мере, у меня один до сих пор из таких работает. Ну, всем пока.